Здарова, чуваки! Это обзоры от mob.org и снова я, Трэш! В сегодняшнем выпуске вы увидите Войны робота Хоррор-квест И ритм приключения Поехали! Walking War Robots — это мультиплеерный ММО-экшен, в котором ты сможешь показать, у кого самый большой робот. Займи место в кабине мощной боевой машины и истреблей всех и вся на своем пути. В игре десятки локаций и несколько режимов состязаний, включая захват стратегических точек. Прокачивай своего стального титана и покупай новое оружие. Вступай в мультиплеерные сражения с друзьями или игроками со всего мира. Создавай собственные кланы, чтобы отправиться в рейды в режиме боев 6 на 6. Ты сможешь опробовать 13 видов боевых машин и 19... Видов сокрушительного оружия, так что полный вперед, солдат! Для любителей пощекотать нервишки недавно вышел хоррор Inferi Trust, действие которого разворачивается во времена Советского Союза. Протагонист игры Николай подписывает соглашение стать подопытным эксперимента для повышения физических и умственных способностей. Проснувшись неизвестно где и через неизвестно сколько, мы начинаем исследовать заброшенную лабораторию в поисках ответов и приключений на нашу советскую задницу. Вследствие эксперимента Николай Начинает видеть временные разрывы, призраков и события прошлого. Тебя ждут кучу головломок, закрученный сюжет, мистицизм, постоянный гнет и давление атмосферы. А чего еще можно желать от добротного хоррора? Настало время приключений, друзья! Лаверитм в музыкальной игре Rockstar of U. Если у тебя нет слуха, то тебе просто нечего здесь делать. Приготовься к невероятному музыкальному приключению в землях У. Тебя ждут множество уровней с крутыми треками, написанными специально для игры. От тебя потребуется вовремя выполнять касания в такт играющей мелодии. Помоги Фину, Джейку, Принцессе Бубульгум, Бимо и Фионе отыграть их рок-концерты. Пройди 30 уровней и окажись внутри своих любимых серий из мультфильма. В общем, зарядись позитивчиком для паршивых будней. На сегодня это все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и пополняй ряды нашей армии. А по этим ссылкам можешь посмотреть наше предыдущее видео. Это был обзор от mob.org и я Трэш. Увидимся!